Монетизация видео на ютубе. Три основных способа монетизации видеоролика. Привет! С вами Надежда Сабрукина, эксперт по продвижению успешного бизнеса и в том числе бизнеса через YouTube. И в этом видео мы с вами разберем три основных способа монетизации видео на YouTube. Первый из них, думаю, каждый знает. И это монетизация видеороликов через партнерскую программу YouTube, либо другую медиасеть. Когда в ваших видео показывается реклама, в случае, если эту рекламу посмотрел ваш зритель для конца, вы получаете за это оплату. Для того, чтобы монетизировать видео таким способом, необходимо, конечно же, иметь достаточно раскрученный канал, естественно, и интересный, чаще всего это развлекательные каналы с большим количеством подписчиков, просмотров и так далее. Второй способ монетизации – это продажа товаров через видео. А, каким образом? Чаще всего это обзоры, обзоры техники, обзоры мобильных устройств, обзоры игрушек. И наверняка вы видели а, тоже продажи одежды и уже придумали обзоры. Я думаю, видеоролики такие, когда нажимаешь на различные кнопочки, там и юбку» стоит девушка если мы нажимаем на юбку то она получается одета в этой юбке и показывает ее со всех сторон как она выглядит и далее идет конечно же ссылка на сайт этого магазина где можно приобрести данный товар и кроме того эти ролики используются на самом сайте это есть я? где находится товар, если человек ну, именно выбирает на сайте, он может посмотреть обзор и принять решение для себя, насколько ему подходит эта вещь или эта техника и так далее. Третий способ монетизации видео на ютубе, которые сейчас в общем-то набирают обороты, это продажа своих знаний, консультаций, продажа каких-то тренингов, мастер-классов по определенной тематике. Каким образом здесь проходит монетизация? Изначально на своем канале вы выкладываете некий полезный контент, который отвечает на какие-то вопросы вашей целевой аудитории. Она смотрит, следит, комментирует, идет взаимодействие, большие доверие к данной компании, либо к личному бренду, если идет развитие именно личного бренда. А далее уже вы можете предлагать в своих роликах, опять же, либо ставить ссылку на платную консультацию на бесплатные лидера, на платные или бесплатные мастер-классы и так далее. Что касается YouTube, сейчас я идем для бизнеса, для стандартного обычного бизнеса, например, производство или салон красоты какие-то услуги, допустим, то здесь, в принципе, то же самое. Стратегия берется смежно между вторым и третьим способом, либо это обзоры данном, данной услуги, как это происходит, в какой обстановке, кто это делает. Либо, допустим, может быть какая-то гостиница, или курортный городок, или недвижимость. Там тоже обзор показывается помещение, либо показывается обстановка в данном, например, гостиничном доме. Соответственно, там уже идет своя стратегия разрабатываться. Можно, конечно, использовать и все три способа монетизации и одновременно. Но это бывает очень редко. Поэтому как стратегия для бизнеса редко подразумевает большое количество развлекательных видео. И в этом случае, как я вначале сказала, возможно, серьезная хорошая монетизация. Кстати, напишите в комментариях, каким способом монетизации вы сейчас пользуетесь. Возможно, у вас есть какая то своя, да, свой способ монетизации. Также напишите, будет очень интересно обсудить. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.